андрей андреевич скажите пожалуйста когда в продаже будут ваши карты в продаже карты будут наверное через месяц уже сейчас карты уже подходят к своему логическому завершению скоро я их выпущу карты получились интересные 54 штуки в колоде классные карты вообще очень интересно очень будет несложно пользоваться ими ну прям очень-очень подскажите можно ли выбросить 10 копеечные монеты находящиеся в доме если нет что с ними сделать можно выбросить, они в доме не нужны. Такие десятикопеечные монеты очень часто приводят к скандалам. чтобы скандалов не было, просто их выбросите. Здравствуйте, добрый день. Можно ли спать с повязкой для глаз с цифрами 5782? Да, можно, да. Можно с закрытыми глазами с повязкой, да.